Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я поэт, Сорвавшимся, как брызги из фонтана, Как искра из ракет, Ворвавшимся, как маленькие черти, В светилище, где сон и фимиам, Моим стихам о юности и смерти, Нечитанным стихам, Разбросанным в пыли по магазинам, Где их никто не брал и не берет,